Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и вот уже год минул с того момента, как я делал простой handmade корпус своими руками. А это значит, что настало время порадовать вас чем-то интересненьким. Опять-таки с условием, что все это дело вы сможете повторить самостоятельно, буквально у себя в гараже, используя минимум инструментов, которые есть, ну, буквально у каждого, или которые можно изготовить самому. И да, в предыдущем видео часть людей критиковала меня за то, что я, мол, сделал тестовый стенд, а вовсе не корпус. И хотя вообще-то открытый стенд это тоже вид корпуса, такой же как Tower, NUC или, скажем, SFF, просто немножко другой, но я все же решил в этот раз сделать обычный закрытый корпус, ну, точнее, конечно же, не обычный. Как вы понимаете, обычных корпусов я уже насмотрелся за свою жизнь, наобозревался, и мне они порядком осточертели. Особенно корпуса стандартных размеров, Mid и tower Tower. Мне же хотелось сделать нечто компактное, необычное и, можно сказать, что уникальное. Поэтому делать мы будем SFF корпус под мини-ITX сборку. В размере, который не нравится большинству любителей мини-ПК, на именно 19 литров, ибо это считается уже пределом перехода с мини-ПК. ATX на micro ATX Но то железо, которое мы планируем сюда пихать, в меньшие габариты просто не влезет что же касается концепции, то изначально мне хотелось сделать нечто визуально напоминающее смесь фрактала Торантонна и корпуса V11 от Джонсба. Но дабы сборка была не просто очередным мини Tx корпусом, а чем-то действительно оригинальным, было решено сделать все это с кастомной GO, причем так чтобы вода была частью дизайна корпуса. И да, есть такие варианты у Леонли, например, в виде распределительных панелей на O11 Mini, но стоят подобные панели просто космических денег, так что мы будем делать нечто похожее, но значительно дешевле. За предоставленные детали жёл, кстати, огромное спасибо компании KWB, без неё проект бы просто не стартовал. Итак, первым делом я конечно же сделал небольшой чертеж, правда я криворученка и пользоваться 2D и 3D программами для моделирования не умею, поэтому делалось все в Excel. А Мог бы на самом деле запилить их в 3D, если бы знал как. К слову, онлайн-школа Novestol объявляет набор на бесплатный онлайн-курс по 3D моделированию. Причем не скучных железок, а контента для игр. Вы сможете почувствовать себя, так сказать, 3D-художником и сделать в блендере свой первый виртуальный топор или какое-то другое оружие для игр. За время курса вы изучите интерфейс программы Blender, технику блокинга формы, научитесь работать с полигональным моделированием и создать лоу-поли модели под игры, работать со светом и настройками визуализации, чтобы красиво подать свою модель. Конечно, за неделю невозможно стать профессионалом, но можно хотя бы понять, хотите в этим заниматься или нет. И если после создания топора вы решите развиваться в 3D и дальше, вы можете продолжить обучение уже на продвинутых платных курсах. Так что, если хотите узнать дату старта ближайшей группы, то то оставляйте заявку по ссылке в описании. Ну а мы, друзья, после планирования приступаем к изготовлению каркаса нашего корпуса. Его мы делаем из вот таких вот металлических профилей с выступом, которые продаются в Леруа Мерлен для сборки мебели в стиле лофт. Нам потребуется где-то 3 метра, это примерно 500 рублей. Я пилил их торцевой, дабы было красивее и быстрее, но вы можете использовать болгарку или даже ножовку. Далее соединяем все это дело в 8 пластиковыми углами. Уголками Они обошлись в 1600 рублей, кому-то может показаться, что это хлипко, но друзья забиваются эти уголки молотком, так что итоговый каркас получился в 10 раз прочнее, чем большинство корпусов на рынке, плюс добавок очень-очень легкий. А если делать все аккуратно, то и красить его будет не нужно, ибо он уже покрыт порошковой краской, но это, друзья, вариант не про меня. После этого переходим к изготовлению внешних и внутренних стенок. И да, если вы смотрели прошлое видео, то там я рассказывал, что сделал станок для раскрытия металла и станок для гибки. Материалы для них стоили в районе 5000, а сделал их даже такой гуманитарий, как я, буквально за два рабочих дня. Так что не нужно писать, что это какая-то супер-пупер-вандер-вафля. Это может собрать абсолютно каждый, и в прошлом видео я непосредственно рассказал, как это сделать. Их мы будем использовать, дабы отрезать от купленного за 2000 рублей огромного листа алюминия метр двадцать на шестьдесят двух деталей с размерами 33 на 39 сантиметров. И когда обе заготовки были готовы, мы загибаем им край в полтора сантиметра, дабы сделать их жестче и убрать острый срез. Нам нужно согнуть их полностью, поэтому сначала пользуемся листогибом, а затем догибаем все это дело на тисках. После кропотливой работы получаем вот такой вот идеальный край, но мы, друзья, на этом не останавливаемся и загибаем его повторно, тем самым получаем в итоге две вот такие вот п-образные стенки с жесткими округлыми кромками, то, что доктор прописал. Далее, как и сказал, мы будем встраивать в них детали СВО, в частности, водоблок видеокарты и плоскую помпу с резервуаром, так что нужно заранее сделать под них отверстие. Размечаем и, используя дрели и ножницы по металлу, начинаем планомерно кромсать металл и выбирать его середину. Как итог, получаем вот такую вот красоту. Края вырезов, как вы видите, загнуты вовнутрь с использованием плоскогубцев и тисков, дабы металл не выгибался и не царапал комплектующие своим острым краем. Ну и конечно же, чтобы все это смотрелось красиво. Некрасивая с обратной стороны кстати можно скрыть за парой слоев тонкой шумки, но я решил отказаться от этого решения, ибо внутрь корпуса даже владелец будет залазить редко, а после покраски смотрится все это дело в принципе неплохо. По аналогичной технологии была выпилена и вот такая вот задняя часть корпуса Которыми, конечно же, сделали отверстие под заднюю панель материнской платы Но и вывели удлинитель для подключения блока питания Ибо сам БП у нас будет находиться глубоко внутри корпуса Стоит такой удлинитель порядка 300 рублей Но отверстие под кабель видеокарты, она у нас, как и у мышлишего Шоуса, будет утоплена вовнутрь Я нарезал уже несколько позже ну и конечно же была сделана и внутренняя стенка ПК, вот тут у нас будет располагаться материнская плата, а рядом с ней блок питания. Как вы видите тут имеется два боковых загиба для крепления к остальным стенкам, и также материнка утоплена относительно блока питания на полтора сантиметра. Это нужно, чтобы сзади нее разместился резервуар и помпа от нашей системы водяного охлаждения. Крепится внутренняя стенка будет спереди и сзади, правда спереди пришлось добавить вот такой вот П-образный элемент в форме дверной ручки, сделанный из 2 алюминиевой полосы. Он нужен, чтобы спереди влез фронтальный вентилятор и проделать небольшой вырез для удобства размещения трубок водянки. Соединение мы сделали все на винтах, дабы было удобно собирать и обслуживать наш ПК. Теперь давайте займемся низом, чтобы упростить себе работу, мы приобретаем корпус донор с хорошими фильтрами и желательно набором винтов. Конечно их можно купить отдельно, но так друзья будет намного дешевле. Обычно такие корпуса, пусть даже в потрепанном состоянии, можно найти в районе 1000-1500, но в моем случае это будет старый 5-летний P7C1, который я использую вот уже во второй раз. Из донора вырезаем крепежи для фильтра и с помощью неплохого заклепочника из Леруа за 500 рублей фиксируем их на днище корпуса. Фильтр также берем из донора, сдираем с него нейлоновую сетку, подрезаем пластиковый каркас и приклеиваем ткань обратно. Как итог, после всех этих манипуляций залазит он почти идеально. Для верхней части мы также будем использовать частичку донора А именно сетчатую переднюю панель Немного согнув ее и подрезав Плюс добавим к ней два вот таких вот элемента Спереди и сзади С которыми она будет непосредственно контактировать Что же до передней части корпуса То изначально я хотел повторить то, что сделано в Torrent Nana. Даже сделал вот такую вот раскройку Но я понял, что тут слишком много замысловатых изгибов Углов и соединений И решил сделать более простой вариант из прямых вертикальных алюминиевых полос И пара диагоналей Все шло неплохо, были нарезаны планки В которые проделаны отверстия под закладку диагоналей Ну и сами диагонали Также имели ответные вырезы Все это дело было уложено в нужной последовательности Но друзья Дальше все пошло по бороде Ибо толково паять меня никто не учил Да и повода учиться не было А паять алюминий так и подавно Короче с обычным припоем И флюсом по алюминию Пропаять даже газовый горец такую теплоемкую деталь я к сожалению не смог Покупка прутков спецприпоя Касталин 192 Проблему решила лишь частично Я смог спаять несколько деталей Но расход припоя в неумелых руках И с такой огромной и сложной деталью Был слишком большим Поэтому решено было использовать план Б И сделать каркас из все той же 20 мм алюминиевой полосы Плюс покрыть ее двумя сетками нержавейки Передняя у нас с крупной ячейкой Для красивого внешнего вида И задняя с мелкой ячейкой Порядка полумиллиметра Для защиты от от пыли. Как итог, друзья, получилось тоже неплохо, панель можно легко промыть под струей воды и избавиться от всей проникшей в нее пыли. В дальнейшем переднюю и верхнюю боковые панели я закрепил на неодимовых магнитах, плюс добавил винтовые соединения для боковин, дабы они не отпали при переноске и транспортировке. Также я сделал вырезы подножки и закрепил их, ну и конечно же кое-что еще по мелочи, типа кнопки включения. Но после пришло время переходить непосредственно к покраске. Для этих целей я использовал стандартный набор из обезжиривателя, грунта для алюминия, в этот раз эпоксидного, либо санкции, обычного толстостенного грунта и, конечно же, краски и лака. Ну и ряда других полезных мелочей, типа салфеток, брайта и липкой тряпочки. Подробно о том, как красить, рассказывал Дима Караваев, он все таки в этом деле спец, я вам тут ничего нового не открою. В качестве цвета изначально был взят Уран от Артона, но как оказалось он не очень-то удачный, не очень подходит для этой сборки и в итоге цвет оказался сильвер от того же Артона. Покраска дело непростое, особенно в ноябре при почти нулевой температуре, поэтому снимать было некогда и я вам покажу лишь готовый результат, как по мне получилось очень даже неплохо. И теперь, друзья, нам осталось лишь одно, все собрать и добавить красок в нашего малыша, установив все необходимое железо. Начнем мы сборку с установки вентиляторов и радиатора. Спереди и сверху ставим 340 мм вентилятора от Thermaltake. Это линейка Radiator Fan с красивейшей RGB подсветкой. Ну а далее монтируем огромный радиатор E.K. Quantum Surface Slim. Он у нас идет на 280 мм и хотя это типа Slim, но толщина его аж 30 мм. А реальная длина 325 так что влазит он тут впритык. Снизу корпуса также ставим 240 мм крутилятора, на этот раз это Shadow Wings 2 от компании BeQuiet. В качестве материнской платы и процессора на этот раз возьмем B660i Aorus Ultra и i7-12700. Кто-то скажет, что вот, почему не новое 13-е поколение или новая M5, и ответ прост, друзья. Для вас этот проект 20 минут на YouTube, для меня же он начался еще в августе. Именно тогда нужно было все закупать, чтобы понимать все габариты железа, а четких представлений о новом железе тогда еще ни у кого не было. И да, друзья, в этот раз мы снимаем комплектный крепеж сокета процессора и монтируем его с использованием прижимной рамки от термалтейка. Как показывают тесты, рамка не сильно сказывается на прижиме в плане температур, но в случае крепежей охлаждения от и я и мои коллеги сталкивались с отвалом каналов памяти. Именно в данном случае рамка порой помогает сделать правильным нажим на процессор и его правильное расположение в сокете, так что пусть лучше будет. После этого, друзья, ставим оперативную память, это в нашем случае Blackout Edition от Petriota. Это достаточно дешевый комплект на 3600 МГц на чипах Hynix. Ну и также новенький SSD VPN110 от того же Petriota. В основе его старый добрый проверенный временами контроллер SM2262EN, 1 гигабитный драмбуфер на базе DDR4 памяти от Hynix и 96-слойный чипы памяти от CynDisk. Обещанные бумажные скорости на уровне предельном для PCI-Express 3.0 накопителя. Он у нас также оснащен радиатором, и кто-то скажет, вот как же так, у материнки такой огромный радиатор, а вы его снимаете. Нет, друзья, радиатором тут и не пахнет, просто стандартный бесполезный декор. Реальный же радиатор Гигабайта даже меньше того, что на Патриоте, так что лучше оставим ему родной. На процессор мы ставим новый увеситый водоблок EK Quantum Velocity 2. Кстати, ему переделали крепеж, убрав некрасивые торчащие элементы и сделав его более подходящим под 1700 сокет. Водоблок теперь крепится с обратной стороны и на нашу Mini-ITX плату влазит он, можно сказать, впритык, но все же влазит. Далее, друзья, готовую материнку мы монтируем на нашу внутреннюю панель, рядом размещаем и блок питания, в этот раз с тобой 750-ваттный SFX-блок от Cooler Master, новая ревизия с исправленными косяками по шуму. Его можно, конечно, было закрепить, как мы это делали в предыдущем проекте, металлическими скобами, но в большинстве модинг проектов которые я видел, используют двусторонний скотч или липучку. Для SFX-блока это более чем достаточно для безопасного монтажа, отодрать его потом нереально держится крепко и это в сотню раз проще и намного красивее ну а дальше друзья мы начинаем монтировать остальную воду в качестве резервуара у нас плоский ekeng -Kine quantum kinetic flat на 240 миллиметров с огромной помпой d5 Огромный, но намного более тихая, чем более плоская DDC-помпа. Вся эта махина будет прикручиваться к внутренней стенке с помощью комплектных стоек, пусть и немного доработанных, и будет выглядывать с задней части корпуса. Вторую же стенку, как я и сказал, мы укомплектуем видеокартой с установленным водоблоком. Откручиваем и снимаем стандартный радиатор от нашей А-сустав. Радиатор тут будет здоров. Лепим везде, где нужны термопрокладки, наносим термопасту и ставим непосредственно водоблок. Кстати он тут подходит как до 3080 так и до 3090 Да я в курсе что вышли новые видеокарты друзья Но напоминаю что все это дело заказывалось еще в августе Так что на тот момент вариант был очень хорошим А водоблоков под 4090 еще даже не было в продаже Как собственно и самих видеокарт После этого друзья мы монтируем ее с помощью двух вот таких вот скоб Вертикально на боковую стенку И подключаем PCI-Express 4.0 Riser от компании ADT Правда возникли проблемы с подключением трубок водоблока Изначально я хотел использовать только жесткие трубки Но быстро понял, что в таких габаритах подключить видеокарту будет невозможно Ибо пальцы просто не пролезут, чтобы закрутить фитинги Так что пришлось для видеокарты использовать гибкие шланги А вообще надо было изначально воспользоваться советом канала Optimum Tech И сделать все это дело на черных гибких шлангах Так было бы проще и намного красивее но ну а нам остается самое важное, друзья, это проверить все это дело на протечке, используя специальный тестер, работает он очень просто, на сухую накачиваете воздух до зеленой метки и ждете 15 минут, затем смотрите сместилась ли стрелка или нет. Если нет, значит все хорошо и можно заливать жижу. В этот раз то новая жижица Mystic Fog под RGB-подсветку. Переводится это как таинственный туман. Хотя при выключенной подсветке я бы назвал это скорее Таинственным самогоном. Ну а нам, друзья, можно закрывать крышки, дабы оставить снаружи только самое красивое и наслаждаться готовым результатом. Как итог у нас получился вот такой вот уникальный и неповторимый ПК. По размерам не сильно больше какого-нибудь NR200P, но с намного более интересной и объемной начинкой. С точки зрения использования надо понимать, что это handmade, так что периферию, например, придется подключать сзади, ибо спереди нету выведенных usb есть, и, конечно же, мелкие косяки по самому корпусу, по его покраске, ну и также HDMI видеокарты выпирает за стенку, хотя я бы сказал, что это скорее фича, ибо удобно подключать. Но в остальном, друзья, я им остался доволен. Температуры в играх, что на процессоре, что на видеокарте, в бесшумном режиме, то есть когда шум вентиляторов и помпы не превышал 30 дБ, это примерно 900 оборотов для вентиляторов и 2000 для помпы. Так вот, температуры также были идеальными. Ну а для серьезной нагрузки вертушки, водянки можно, конечно же, разогнать чуть ли не в два раза. Да, сильно повысится уровень шума, но и производительность системы охлаждения также вырос. Но, друзья, подбив итоги, я понял, что стоимость сборки корпуса составила для меня порядка 15 тысяч, что для SFF корпуса не так-то уж и много, а стоимость самих комплектующих еще порядка 200-210 тысяч, хотя понятно, друзья, что часть из этих комплектующих мне досталась с обзоров и продавать я его буду несколько дешевле. Ну и все это дело заняло порядка полутора месяцев моей жизни, о чем я в принципе не жалею, ибо проект был для меня очень даже интересным. Но ну, а если какие-то из железок описанных видео вас заинтересовали, друзья, то ссылки на все это добро, конечно же, будут в описании. Заходите и изучайте. Если захотите себе какую-то сборку, то также обращайтесь. Все, что возможно, с водой, без воды, все это можно собрать. Ну а с вами, как всегда, был Белыч. Поддержите канал, подписавшись, нажав на лайк, нажав на колокольчик и выбрав уведомления обо всех новых выходящих видео, чтобы не пропустить все самое важное и интересное. Всем еще раз Удачи и до новых встреч!